Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я?» – догадался он. «Ну что же, она, пожалуй, и права, ведь для девушек эти пустяки так много значат. Разве не они составляют их радости и огорчения, всю поэзию их жизни?» Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого казалось мало, площадка оставалась почти неосвещенную. «Вдруг!»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 Здесь было почти темно. Вся уборная маленькая дощатая комнатка, пристроенная сзади павильона, находилась в густой тени. Бобров решился дождаться Нины и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно било с пальцы, которые он судорожно стисковал, сделались влажными и холодными. Через пять минут Нина вышла. Бобров выднулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась. Нина Григорьевна.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 Зрелище квашнина, танцующего мазорку, обещало быть.